Вас интересует территория? Да. У нас дрочит, мы дрочит, но... Господи, больной человек, блядь. Господи, прости. На данный момент происходит правовая юридическая коллизия. В стадии апелляции некоммерческую организацию ликвидировали и исключили из реестра налоговой. Они денег? только через заборы да лазят, могут, ломают да? будки, ломают вольеры. Я не знаю, какие-то разрушители, цепляют собак, чтобы не дрались. Ну, сколько можно? Ломанные ворота. Кто их сломал? Мы не ломали. Подняться. Показательная помощь. Привезли корм, сфотографировали была... и загружают машину. Не дрочит, не дрочит, Ай, какие молодцы. Хорошие помощники, помогают собакам. Ага. Руки уберите. Нас дрочит, не дрочит Ведра с непонятной субстанцией. Щенки очень сильно визжали, как будто им нанесли травму. Не дрочит, не дрочит, Никто никого не дрочил. Я днем здесь был, трупа не было. Стеснялся, что ли? Это не первый раз труп подбрасывается. Если они обнаружили труп, почему они полицию не вызвали? Ну ликвидировали же незаконно, апелляция идет, не имели права. Так они возвращаться будут через весь город и могут покусать кого-то. Опять подзаборные посетители? И как вообще сюда проникли? Ну, я лично, через забор. Город ему ответил, ребят, денег нет, вы держитесь. Но... Как с этими людьми дальше работать? Чего ты меня стесняешься? Страв нет, истощения нет, падежа нет, ничего нет. Жестокое обращение нет? Нет. 142 собаки всех ну, да, кормят. У да. нас да. интересует территория. Да. Абсолютно да. верно. И И нас дрочит, дрочит, дрочит, Это да, действительно так я узнавала. Не было ни са, ни ответчика. Нас ни о чем не оповестили. У нас дрочит мы дружим. Хорошо, я вашу позицию полностью поняла. Вы мне доступно объяснили. И У нас дружит, мы дружим. Ох, ты как здорово! Осталось еще кого-нибудь петь, научить вот как раз. Нашли, сейчас залезет. У нас дружит, мы дружим. Вот ну, а такие у вас такой? есть собаки. Я даже уже не боюсь. Тут не упаковываю и любишь. Я от садыкова так вот люблю. У нас дрожит, мы дрожит. Они привели участок в порядок, они а им сказали, все, до свидания, забираем участок. Спасибо за аренду. Девушки милые, да. на канале Сургутнадзор 17 видео про приют. А тогда... Вся правда. Да, как... Вас интересует да. территория? Да. Они выбирают участок по загаженее, взимают аренду, взимают аренду, Шт... да. штрафные санкции, а потом передают документы в суд и когда человек убрался на участок, ему просто да. взимают участок. Класс! Супер бизнес. Разлив нефти зафиксировали и назначили штраф именно вам. Да. да это с вас надо штраф взимать. <свят> как всегда, второй участок выделен замусоренный, без акта передачи. Ну, тут еще нефтяные разливы, мусорки, мусорки ямы, фундамент ямы, какой -то. да, тут вагончики стоят какие-то с собаками, тут собаки бегают. Это все приписали нам, естественно, что это все наше, мы за это должны нести ответственность. Вот Антон ты такой, Я баба твоя Давайте, давай. все, я больше не отойду, давайте, говорить. Давайте, а давайте, давайте, давайте, про бабу мою, давайте. Я давайте. бы выгнала тебя уже давно. Правильно, там, правильно, там. правильно. Кошмар, это как она терпит тебя столько лет, наверное, еще. А? Ну, как, адвокат дьявола, ты понял меня? Да? Бублик, заткнись. Вот так обычно тихо в приюте. Никто не лает, только птички поют. Как жизнь, нормально? Тут говорят, ты истощенный. Это правда? Во, что говоришь? Во, во, во, я так же думаю, правильно говоришь. Разве истощенный так лает? Только на любовь действует. только на любовь действует. А где Ирина Богдановна? Здравствуйте. Сегодня будем пальцем тыкать спину или нет? А пальцем не ходите спину тыкать? Нет. Yes. Вы меня сейчас пальцем тыкнули, да? Держу. У меня к вам просьба, не тыкайте больше людей, не подходите к ним сзади. Меня просто удивляет ваше отношение. Я же вас пальцем не тыкаю в спину. А вы меня сейчас пальцем тыкнули, да? Да. Еще и материтесь. Это что, это вот такой это диалог, да? Вот это и есть настоящее волонтерство. Тыкать пальцем сзади, да, подходить, а потом говорить, что вам кажется. Вам понравится, если кто-то будет подходить к вам сзади, тыкать пальцем в спину. Вас, я вас тык... я а? тыкнула, Ирина тыкнула. Что вы с этим тыканием докопались? В смысле отойдите? Такой, что... я, же, я же вам не говорю, говорю, отойдите. Не О, первый раз, подгораю. первый раз, пожалуйста, прозвучал. Я ждал, благодарствую. Обращайтесь. Вот она ваша культура общения, девчонки. Смотри, а то пальцем ткнут в спину. Не лай так сильно. Молчим. Молчание честный ответ. Ирина тоже на контакт не идет. Не разговаривает, пальцем не тычет. Что-то как-то неинтересно даже. Ладно, женщине простительно. Вы что, вместе там все? Деньги делите? Нас интересует территория. Да. Подумайте хорошо все. У нас дрочит, мы дрочит, но...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 Я хочу, чтобы вы это сняли, товарищ Булгаков. телеканал там. Булгаков, адвокат, делал. Да, не да, надо да. мне камеру в лицо пихать. Во, во, во. во, во, во. О, что, да. Зачем руку пригласил нас заниматься? Вы тоже журналист? Вы снимать нас на камеру. Мы не разрешаем запрещаем. вам снимать нас. А Почему? Я вы не, не хочу. Вместе запрещаем. Вы не дома. Не надо разговаривать. Я разрешения дала нас съемку. Ты что? Я тебе не разрешаю себя снимать, ты себя снимать? Да убери камеру, ты мужик или кто? Камеру убери. Уберите камеру. Вы... Уберите Пос... камеру, не послушайте. снимайте меня, пожалуйста. Послушайте, пожалуйста. Я вы еще раз прошу, уберите камеру. Снимай! Ой, ой, ой, как нехорошо. Ой, как нехорошо-то. Тобой как ты встречай сотрудники за, за то, что ты пристарешь повалеть. Да? да? Ух ты! О, я мать 4 детей и вчера действительно позвонили с опеки. Ну, поэтому они ставили? все убирают. Да не говорите все одновременно, я же я вас Я объяснила, это не Девчонки. история, поэтому они все убирают. И так каждый день? Ну, вот и такой вот первый раз. раз. Девчонки, я же вас не слышу, вы, вы? все одновременно вы? говорите. Вот так обычно тихо в приюте. Никто не лает, только птички поют. Просто чего добиться-то? Вы хотите какую-то правду добиться? Ну вроде вся страна так же. Я поверну, чтобы... А вас это устраивает? Да и меня устраивает. Устраивает? конечно. Я получаю деньги, я работаю. Как ваша рука зажила? Да. Да, спина тоже позвоночник зажила, когда мне его сломали. На первый взгляд кажется, что это грабитель или мошенник. Корреспондент Евгений Неупокоев приехал на... Ребята, ну вы же нарушаете закон. Я, блин, я журналист, так и так. Я ну, понимаю, что если камеры выключат, сейчас бить начну. Человек, а два человека, зачем вы зашли на территорию? Работает техника. Покиньте, пожалуйста, территорию. Вообще не реагирует никакой реакции, потом... Еще я с кашлем с таким. У меня пачка документов, доказывающих обратное. Официальные документы, а у вас все на слова. Так пойдемте сейчас. А зачем? Я хочу каждый день приходить, А вы хотите, вы хотите, то есть это ваше желание. Это мое желание, я человек А почему вы вот на этот участок не ходите? Опять заходят, выходят и заходят, прям как мультики Ломают калитку, начался вандализм Я Посмотрите, никого не защищаю Я в шоке мозг Я освещаю Справа не ваша территория, незаконное Возь проникновение, вас. вызывайте полицию, уже полицию. Вызывайте полицию. еще раз, вызывайте, у нас все видео вызвали. есть, вызывайте Жестокое обращение с животными нет по факту Пойдемте, я покажу Это не мое мнение, это мнение ветеринаров Я сейчас покажу вам, что есть жестокое обращение с собаками Не надо на меня кричать, это мнение ветеринаров если сейчас вызовем полицию за жестокое обращение с животными, вот полиция присутствует, присутствует полиция, да. Почему совсем бред? Не, ну серьезно. По поводу чего? Если сейчас вызовем полицию за жестокое обращение с животными, вот полиция присутствует, присутствует полиция, да. Потому что плоды налетели, они бегают за нами с камерами, за нами. Да. Один, Один, нового, нет, прямо прямо, мальчик, они бегают, снимают все. репортеры, они провоцируют. специально, Позакрывались, все, У вас только деньги, стыдно, деньги, деньги, деньги, деньги. Территорию они не покидают два-три раза в неделю к нам приезжает Веднадзор, прокуратура, нас вот там все знают. Везде, везде, вот нарушения. эти вот, вот эти люди. Вас вас так покажите залп. документ, залп, что есть нарушение. Документ покажите Бо. документ. Беднадзор. документ. Беднадзор. Позвони. Вот позвони. Вот наши вот, вот их все, документы. Ну мы сейчас а, можем за жестокое обращение. По поводу жестокого обращения неделю назад была проверка. Вот есть документ, подтверждающий, сейчас что нет никакого жестокого обращения. Опять, Гейр, Ольга, как ты? Муравьева, да? Вот. И вот что у нас тут такое. Сломанные ворота. Макс, мы их не ломали. А кто их сломал? Ну ты приехал, они валялись. Да? Мы их не ломали. Так я приехал, вы были там. Кто их сломал? Мы не ломали. Так, Оля, они я приехал, ты сейчас крылья. сама сказала. Ты приехал... И зашли. до того, как я приехал, Нет, Оля, до того, как я приехал, вы были на территории. Ну, да ты что? Я, что я два часа назад приезжал, закрывал, тут все. Ну, я откуда знак, кто ворота открыл. После нападок очередных вашей шайки. Какой шайки? Вашей. Смотрите на человека. Не да, смотрите, вар. привет Ой, всем. Ага. Диагност. Оля, диагноз. Ну еще что скажи. А что тебе сказать? Почему вы собак не принимаете? О, давай, давай, Оля, давай видео запишем. Почему ваше верное сердце не принимает собак? Я давно себе сделала это. Ну, что? С больными какой... не общат. С больными? Ты смотри, какой медик. Выйдите отсюда, и Кто там? Разихина? Вот опять ходят, опять что-то раздают собакам. И я не удивлен, что у нас потому собаки отцеплены. И потом драки у нас тут. Они да? у тебя отвязаны без цепи. Да Видео что? было скинуто. Где? Собаки голодные, они будут. Ой-ой-ой. Сколько раз заходила, это да? вообще бегают с этим. Да кто еще бегает? А? Кто еще бегает? Вот со стороны даже видно. Они все межсыпают. Ну, кто бегает? Кто их сломал? Мы не ломали. Мы не ломали. Браво! Он не сломал. Браво! Это есть на видео. Он не сломался. Валяющая собака. Елена Розихина. Что же мы такое запретное делаем? Собаку да. кормим и поем. Да, кормим. я не знаю, а чем вы тут кормите. Ну вот, видишь, чем поем. Фотографировали корм, увезли. Да, да есть ладно. это на видео. Если бы мы увезли, да. собаки, собаки да -то бы не сидели так угу. да. У вас что, хозяева ваши вас бросили, и вы не знаете, что теперь делать, да? Ольга, Железняк уехала из Сургута, да? Руслане Королевой вы не нужны. И вы теперь думаете, что вы вот этой вашей компашкой, вы сила, да? Что? А, Оля? Говорят, ты теперь директор будешь, да? Верного сердца А сердце-то хотя бы есть, а? Вот, молчим, да? Сказать-то нам нечего Сказать нечего Год назад была рабочая встреча Мы готовы передать собак А вы все пакости делаете, делаете И ничего вы не делаете больше Почему вы отказались от земельного участка на автомобилистах? Вам город четыре с половиной миллиона, потому что не дал, да? А без денег-то вы ничего не можете, зато деньги вы собираете регулярно, по сей день. Руководства ваше нету, организация ваша уже вроде как бы и не действует, а деньги вы собираете. Молодцы какие. Я с тобой разговариваю. Сэм, стойте, сейчас пойдем, поехали, я сейчас прокуратура будет с тобой занимать. Господи, больной человек, блядь. Господи, прости. Сегодня 3 августа 2020 года в 18 часов опять к нам приехали Мурзина Ирина, Гузенко Ирина и неизвестная мне женщина. Проникли на территорию приюта. Через траншею, уже не через забор Забор, слава богу, не сломали Через траншею проникли на территорию приюта Когда я приехал, я прогнал оттуда Потом они стали собираться Начали уезжать и... Показательная помощь Привезли корм, сфотографировали была... И загружают машину Мы, не Да успокойся. ты что, ай какие молодцы вот, вот, вот Хорошие помощники Помогают собакам да, Руки уберите. Да, приедете, покорним сами. Конечно, приедете, приедете, да. Вот это красиво. Вот это красиво. Вот приедете, Вот она, красиво. Ирина. Вот это Вот уже Муржина Ирина. полиции. Вот это Хонда, Вот уже полиции. неадекватный человек. Вот, то, ты мне потом принял... скинь это видео. То, принял... Вот. Вот, смотрите, вот как он тебя ведет. Тебя показать? Он, у меня он, сейчас он, с собой он. пачка документов он, на он, тебя он, лично. Он, которые он, в прокуратуру он, поедут. Он, здоров. Я тебе еще на работу заеду на днях. Я уже был там у тебя на работе, я еще раз заеду. Тебя уже штука. Да? Хорошо. Да. Давай. Все уже приду, приду. Да. Ты под машину осторожно не попади. Да. Вот, вот машина. Вот она опять, Мурзина и Ирина эту женщину я не знаю вот так они помогают да, вот, вот, вот такая вот от них помощь Воду да молодцы а вам администрация сказала куда собаки пойдут отсюда сказала. да куда сказала? да в а вы то и рады этому у него лучше, чем у да ты что да. сколько ира у него сколько лучше, ты лично да. сама оттуда собак выводила скажи Сколько от Давлетова? Одного Сколько ты вывела? Собаки Лично ты да? выводила Собаки И сейчас вы утверждаете, что там лучше они У него не в прошлом пойдут. году пойдешь полтысячи Никто не пойдет к Давлетову. Собаки Конечно. Пойдут под нашу опеку Успокойся А где, кстати, где ваше руководство? которое про протокол сказали, что они готовы принять собак Ну руководства в данный момент нет, как ты видишь А где? Мы примем собак с удовольствием, передайте нам собак Принимайте Передайте. Вам дали землю? Вы что на ней ничего не делаете? А? Завтра ты, ты сделаем. Не Завтра да не сделаем. ты что? я там бываю постоянно. Ты не mm -hmm. Пролезли опять через забор. Причем прошли через траншею. Вот эта вот девушка и Ирина Мурзина. Прошли через траншею. Ты мешаешь Ой, нам кормить собак. Мы да ты что? Собак, Тебе кто-то разрешал собак кормить? А, -а, -а, -а. а, а в курсе, что собаки все в собственности? Собаки работают. в собственности для не начала! Не как они как это? Они бесхозные собаки. Да? собаки О, какие умные люди у нас пошли. Диночка, ну покажись, покажись, что ж ты? И намордник-то не снимает. Вот, вот она вся. Вот они какие у нас. Зоозащитники. Зоозащитники. А как вас зовут все-таки? А? Агент. Вот, девушка тоже. Воксаген. 733. Он наверное, меня сейчас собьют, да, опять, как всегда, они любят это делать. Воксаген пола. инициаторы заявления вот Ирина Мутина и Анна вот вот Анна меня сбила на прошлой неделе вот здравствуйте Владимир Судыков уже уехал у нас дрочит на здоровочек у них не поступала видите они нам написали а то именно мира уезжает Как же так? Что, меня в спину опять не буду тыкать? В спине указано в земельном участке. Они запустили 4 миллиона 438 тысячи сроков купил. Вот это будет Плиты, которые им вообще не мешают, они даже не на участке. Подождите. Они по краю плиты краю были на участке. Они по краю участка. На границе. На границе грубо говоря, за границей. Границе, да. И они написали заявление, чтобы убрали плиты, Да, да. Но я ничего не понимаю. У них договор не заключен на этот земельный участок. А поэтому они не заключили получили его. Получили Землю его им дали. Они его на руки получили. Они его опубликовали. Целевой изменили у этой земли. Они Все этот поменяли. Опубликовали. денежные Потом написали в администрацию, уберите плиты, которые там вообще никому не мешают. Вообще никому не мешают. И взяли, и все, мы не будем заключать. У нас нет земельного участка, мы собак принимать не будем. Зачем вообще вот это? Сегодня нам, вот нам... была мною лично инициирована встреча собрание. А вчера опять к нам проникли люди из организации Верное Сердце: Мурзина Ирина, Анна Тимофеева, Алена Амосова и Наталья Гудыма раздавали что-то собакам. Ладно, как бы когда они кормили их кормом, там в мешках действительно корм. Но когда они, Алена Амосова начала носить ведра с непонятной субстанцией, как бы я начал переживать за животных. Тут же. Я позвонил в ветнадзор, сказал, что я требую, чтобы сегодня, ну, то есть, ну, вчера это было уже на сегодня, чтобы они сегодня приехали с городской ветеринарной службой и проверили моих собак, состояние здоровья и на травмы. А, так как вчера, когда они заходили в вагон, у нас там два щенка, и щенки очень сильно визжали, как будто им нанесли травму сегодня также приехал сюда владимир садыков он уже сбежал когда я ему начал задавать вопросы он просто отвернулся я уже начал настаивать здравствуйте да, да. Ну, я на выезде, да, на, на контрольном номере. Не могут здесь делать шапок? Владимир, скажите, пожалуйста, почему вы когда якобы проводили проверки у нас вы не предоставили ни протоколов ничего? Вас интересует территория? Вас интересует территория? А сейчас, вот когда попросили вас поприсутствовать, вы убегаете. Пожалуйста, обратитесь в наш адрес письменно, чтобы мы понимали, с кем угу. мы имеем представление. Ваше, вы имеете прекрасное ваше, представление, с кем ваше, вы разговариваете. На ваше обращение, ответе, довольно -таки вы прекрасно понимаете, с кем вы разговариваете, Владимир. Скажите, пожалуйста, вчера Ирина Мурзина сказала, что вы передали по телефону, что она имеет право заходить на территорию делать там все, что угодно. Было такое? Это есть на видео, она сказала это. При сотрудниках полиции? Было такое? Вы говорили, что она может заходить на территорию? Всего доброго. Спасибо. Что всего доброго? Спасибо. Почему вы так? Нет, Владимир, давайте не до свидания. Вы здесь находитесь как должностное лицо сейчас, да? Почему вы уходите? Вас интересует территория. Да. нас нас дрочит. Покажите мне, пожалуйста, протокола, которые вы составляли при якобы проверках. Вы можете обратиться в наш адрес письменно. Вам исчерпывающее. Когда вы приходили к нам вы с проверкой, почему-то не было а если, от вашей стороны если, ни письменного никакого если обращения, вы, если ничего. С нашими действиями вы можете их обжаловать. У нас дрочит, Спасибо. Вам. А с Теперь вашими было. фразами, которые вы порой говорите, как будем? Нет, вы, то есть, вы уезжаете вот так, да? Вот у нас вот так вот чиновники. Народом не избранные, покидают, да? И вот так еще хмылочка такая. У нас дрочит, мы Вот. На какой-то непонятной машине. Вот. уезжает Владимир. Снимал это все на видео, прям наставил, Владимир, говорю, а где документы, то-то-то-то-то. вы можете отправить нам запрос, как он любит отвечать на любые поставленные ему вопросы. Я говорю, почему-то, когда вы бы приходили к нам с проверкой, вы ни одного протокола не составляли, ни на месте, нигде. Вы у себя в кабинете это все делали. Он говорит, вы можете отправить нам письменный запрос, я вам отвечу. Я не имею понятия, с кем разговариваю. Вы прекрасно знаете, с кем вы разговариваете. Я говорю, Мы с вами за только за прошлый год виделись больше 10 раз. И он, я не знаю, и водителю своему сказал, поехали, сел в машину, уехал. У меня есть на это видео, я скину потом это видео. Никто никого не дрочил? Нет, он, я, я ему сказал, говорю, а что, говорю, фразы, говорю, -то ваши, говорю золотые, говорю, не будут больше летать по интернету. Он с такой ухмылкой сел машину и уехал. Постеснялся, что ли? Наверное, не знаю. Вот, Так что сейчас пойдем э, с городским виднадзором с городской ветеринарной службы. Пойдем посмотрим наших собачек, что опять случилось у нас. Добро. Скандалисты, я так понял, разъехались? Да. Тарас, как я понял, заснял видео, как собаки рвут насмерть собаку. Потом он скинул это в чат, вот этой организации «Верное сердце». Сюда приехала Гузенка Ирина. На видео есть, как они подъезжают к месту, где якобы лежал труп собаки. Что-то там делают и уезжают. Как бы Я днем здесь был, трупа не было Когда я уже потом после этого все приехал Ну, но на видео есть, как они там проходят И что-то делают У нас песок закуплен с начала июня месяца Мы не можем не отсыпаться, ничего сделать так, ну не можем хорошо, Вот хорошо, даже хорошо, смысл ремонтироваться да, не да, можно, Никакого Сейчас надо экстренно что-то начинать либо строить, э, либо куда-то девать собак, как как потому что, я я что я я виду, еще месяц, да. и все, уже начнутся дожди, то есть это опять болото здесь выплывет, а потом уже, извините, зима. Потом, Потом уже мороз. Начинается. Мы берем собак, мы не берем собак, потому что у нас нет земли, а земля есть, у нас некуда их деть. Но начинается вот это. Мы же как-то переехали сюда, тоже не знаю. Он добродея, пожалуйста, как-то переехали. За Они... две недели построили, и вольгеры, За и, др... и забор убили... сделали. Девушки перевести, сколько там, 60 у них собак? 60 собак. Да, у них Девушки, больше, Девушки. Да. у них мужик, один был мужик, и то раз в неделю. Перевести 60 собак, сделать им будки, да. сделать забор. Где-то надыбать а вагоны, нет, вагоны. Вагон надыбали, электричество а потом... надыбать из воздуха просто. А эти ничего не могут. Ну, у них благотворительный фонд, они собрали кучу они денег. Они только через заборы то лазят, ломают могут, да. будки, ломают вольеры. Я не знаю, какие-то разрушители, оцепляют собак, чтобы они дрались. Ну, сколько можно? По трупы что-то предпринимали вы? Ничего не предпринимали, он пропал. Куда, как пропал? А Я откуда знаю, а как он был, пропал. Был? был на, ну, по видео. А по, по видео, видео был. Есть, а есть видео, как труп. Тарас подъезжает туда. А я самого там. трупа есть. фото есть? У них вот, есть. У них а есть это, это на видео. Они выставляют видео. Почему вы не вы сфоткали? Похожее? Кого? Похоже ну. на труп. А где он? А с чего взяли, что это был труп? А на у видео, них на видео есть на Они видео везде показали, что, что он... это труп Но их видео есть, да? да. У них видео есть так, давайте, вернемся, вернемся, они... давайте вернемся к, наш... оно... к нашему они вопросу могут... Отвлеклась по телефону да. Значит вы сейчас подали заявление На опять аренду как от Хорта да. На муниципалитет города Сургута угу. Они вам уже отказали? Или Но у они вас написали, еще нет ответа? Они освободить земельный участок И можете заявляться да. снова так как, типа, так на вот нем написано, обременение... От Фомаги на ответ был, это Томазовый был ответ. Два заместителя хорошо. а да, вы можете да, ну, добавить к ним еще какое-то там, не знаю, ходатайство о том, что mm. а, Хорт не имеет никаких претензий mm. к данному участку, чтобы... Мы напишем, хорошо. Я думаю, да, для того, чтобы, ну, какие-то точки соприкосновения соприс... были. Я не знаю, что... Ну, можно же найти какой-то вариант. Так, Хорошо. А у вас по берегине уже все, все закончено? Ну, она ликвидирована. Мы как бы не будем, наверное, пытаться ее устанавливать. Смысла нету. В смысле ли, ликвидировано? Апелляция же идет. Ну апелляция идет, но я не думаю, что ее восстановят, О -о -о -о. потому что было письмо от администрации города в лице Садыкова. Нас дрочит, дрочит, но... Он лично написал в Минюст, чтобы нас ликвидировали. Как-то тут... Ну ликвидировали же незаконно, апелляция, апелляция идет, не имели не права. Правильно, никакого времени апелляция месяца. Быть. Администрация тоже сказала, что у них три месяца сейчас будут вот это. Вот Волокиты да? они будут сейчас вот это, а там как раз получается зима. Три месяца тогда какого, получается? А Так, мы встречались в середине июля, получается середина августа, середина, середина октября. И дальше что? Нет, а объятия, дальше что неизвестно. Подавали, дальше объятия. пока неизвестно, неизвестность, да. Но она пока в июне тоже. А в октябре что? Привести собак к зданию администрации, привязать там? Пускай они в их здании в администрации их запускают границу. и греют их там. А какие еще варианты? Здесь вот их выпустить не имеем права. Они вернутся, что так они выпускаю? вернутся, а -а -а. конечно, они найдутся. Они не уходят никуда. Вон эти вольеры наломали, они же никуда не уходят. Так они возвращаться будут через весь город и могут нет. покусать кого-то. У нас уже имеется Ходим такой посмотрим. опыт, у нас бублик так пришел с Заячьего острова. С той да, стороны, мы... да, можно зайти? Вы хотите, да, здесь давайте. откроем. Да нет, как вам, может вам неудобно накрывать, А Это у вас уже... сейчас сколько собак? 140, нечего. 140. И это не первый раз труп подбрасывается. вот, ну, да, это уже было и в прошлом Причем, году. Причем никакого а, ответа по тому трупу не поступило. Это, это, это, они не принимают их, они не хотят. Они по прямом тексту говорят, нет, мы не примем. Здорово! Все, все, все. Вот муж Анны, вот этой, вчера был тоже, он все на телефон снимал, мы там матом с ним разговариваем, потому что он мне сказал за слова ответить, а у него просто бы давай, блин. Вот, когда я ему задал вопрос, я говорю, ты говорю, как бы сюда говорю, зашел? а я говорит, там, говорит, через забор, говорит, через дырку забор. Опять подзаборные посетители. Ага. Красатища как. Тебе не стыдно, вот так, по идее. Не стыдно? Просто. Хорошо, давай спокойно поговорим. Вот эта провокация вся для чего? Собакам нужно ли питание? Да. Ну, а вам, помогают, вам помогают. Как Нет, себе эту помощь. И Вы как малыш... мы вообще сюда проникли? Через я лично, через забор. Через забор. Да. Вот, заприн... это видео. Вот по-любому должно быть выложено. Да? Вы же тоже снимаете. Ты снимаешь? Сложно. Да. Ну. Замечательно. Я ну, я через а забор. зачем они ломают? Вольеры зачем ломали. Чем забрры ломали? Абсолютно никто не ломал. Но, если Мне, бы они не ломали, их бы сюда никто запускали. Никто не воровал собак, люди. Да? Да. Точно? Вот открутили саморез. Потому что вот он там через второй лес включим доску. Вот эти же он сыграют. Они даже саморезы отключат. Ну, блять, да? И здесь закручиваем. А где место, куда труп подкинули примерно? А, пойдем там покажем. Так, Максим, подскажи, где был подброшен труп примерно? Ну, судя по видео, то есть вот следы автомобиля, вот с камер наружного наблюдения мы посмотрели, Тарас на своей машине вот сюда подъехал, вот сюда вот он подъехал, и где-то примерно, ну вот в этом вот квадрате примерно, ну, судя по их видео, которое они выложили, где-то примерно здесь лежал труп. Вот они, следы автомобиля, вот, заезжал. То есть, получается, вы труп не обнаружили? да? Нет. Получается, кто-то подбросил, есть видео, да? Ну, а, видео они за, сами засняли, как труп лежит. Видео, как вот он отсюда едет сюда, mm -hmm. Ирина Гузенко здесь что-то делает. И потом, как он уезжает. Что тут было, и у нас, к сожалению... В общем, они подъехали, что-то что сделали. сделали. Да. Есть видео, как труп тут появился, да? У них, да, есть. А там на, видно на фоне, что это именно здесь, в приюте находится? Или просто земля? Просто земля. А, а тогда с чего это? Ваш приют Ну вообще? вот, к ним вопросы. И также у Тараса видео, которое он отправил в Вайбере, в группу этих Верного Сердца. То, что где-то примерно... Ну, я так понял, как он объяснил, где-то вот тут вот собаки дрались, вот, то есть тоже непонятно, здесь видно, вот, да. эту, вот эту часть якобы типа видно, но таких земельных участков, таких заборов, извините, во всем мире миллионы. Что-то доказать, что-то объяснить, Ну, сказать, допустим, быть. смотри, предположим, что это было именно здесь, они засняли видео, а по факту-то нету ничего? Нету. Если они обнаружили труп, почему они полицию не вызвали? А другой вопрос. Если он, как мужчина, видит, что дерутся собаки, да и задирает собаку. Это уже уголовная статья от жестокого обращения с животными. Он должен был предпринять хоть что-нибудь. Как он мне написал, я испугался, я не знал, что делать. Но если ты не знаешь, что делать, зачем ты вообще к собакам лезешь в таком случае? Нет, он стоит снимая, как нас мне задирают собаку. Но это уже к нему вопросы в дальнейшем. Ну, потом понятно, они снимают по идее... видео, как лежит труп. Как я понимаю, при обнаружении какой-то конфликтной ситуации на вашей территории с вашими собаками, он должен был обратиться в первую очередь к вам. Да, а не отправлять в группу верного сердца, потом вызывать сюда Ирину Гузенко, чтобы она тут якобы что-то делала. Все равно, чтобы у кого-то дома дети подерутся, и да. об этом сразу в опеку, в полицию, в, соседям, или... ну... в интернет. Абсолютно вместо верно. того, чтобы с родителями поговорить. Абсолютно верно. Вы, по сути, являетесь родителями этих собак, правильно? Да. Они вам принадлежат всем. Да. Все в собственности, есть документы, все полностью как положено. Все официально. Ну, все. Сейчас вот будем смотреть собак. А это кто приехал? Ветназор? Это Ветназор и городская ветеринарная служба. Состояние животных не критичное. Собаки в удовлетворительном состоянии. Когда-либо были выявлены случаи жестокого обращения с животными в данном приюте? Ни разу не было выявлено. Критических случаев есть? Критических нет. Прогресс есть в приюте? в, в Все, конечно. Не вопрос вообще, пожалуйста, берите. но какие проблемы? Давайте официально, по договору, пожалуйста, берите собак. Она, опа, хобана, заткнулась. Им пишет. Докзырянов же говорит, пишет, что типа, короче, как бы они не против вам передать собак. Кто-то не лично, а от верного сердца ему типа, вот нам некуда, мы там не добились того, что нам надо было, нам не дали землю. Тут же я и скидываю скриншот. Как это же группа, эти же лица, выставился, ура, нам выделили земельный участок. Она им вот говорит вот же у вас был земельный участок, вы же сами про это писали. Они, нет, там что-то, короче, не сошлось с этим участком. Сейчас я опять скинул э, скриншот, который пришел, э, отправил мне Людмила Николаевича Батаренок, э, ее запрос в администрации по земельному участку, когда вот этот шумиха называлась, когда ликвидировали, это она нам сказала. Я и скидываю, что верное сердце запросило у города 4 миллиона э, 460, что-то там сколько-то там тысяч у меня в телефоне это есть на уборку территории. Город им ответил, ребят, Денег нет, но ну вы держитесь. И, естественно, на этой почве как бы, они не стали себе брать участок. А сейчас они везде ходят, типа, как бы нам нужен участок, нам нужен участок, они смотрят на этот участок. А Замгла города сказал, что как бы, они никто не звать их никак. И если уже на то пошло, то им земля уже выделялась, от которой они отказались. Изменили целевое назначение земельного участка, все, поменяли. А они просто отказались от этого. Как с этими людьми дальше работать? Администрация уже видит, у них как бы, ну, просто действительно провокаторов обычных. Вы нам дайте, ага, а вы нам еще заплатите, а вы нам еще уберитесь на участке, а мы потом подумаем, брать его или нет. Вот здесь вот, ты сам видел, здесь была городская помойка. Убрались, все привели в порядок. Да, не идеально. Да, как бы, но извините, мы это все со своего кармана делаем. Если бы нам выделялись бы городские какие-то деньги там или хотя бы, как я сколько раз просил, дайте хотя бы технику. Эту МКСМочку дайте, я сам умею на ней ездить. Я сам тут все вычищу. Я закопаю все эти ямы, выровняю участок. На неделю дайте. Я буду заправлять ее сам. Масло в нее залью, топливо. Нет? Нет у нас техники. Да, Здоровые? Ну, Тощих а нету? нету. Чем, чем упитанные ну, пока все. Пока то, что мы посмотрели, пока не. Состояние какое? Довлетворительное? Довлетворительное. Критические а случаи есть? Не нет. Том, что... жестокое, ну, обращение... Пока... жестокое обращение, жестокое ну, обращение животными мы есть? Ну, мы пока не обнаружили. Мы да, еще только -то начали. Мы с вами даже не ходим, пожалуйста, мы ходите не куда не хотите. Не было, куда было, хотите. Надо вагоны зайти, пойдемте вам вагоны открою, вообще не вопрос. <смех> Чего ты меня стесняешься? Вы из Феднадзора тоже, да? В Велоская ветеринарная служба. А -а. Вон у нас собачки спокойно загорают на барабан. солнышке понимают солнечный ванну ора, <свяствие> ора! <свяствие> <свяствие> <свяствие> Ороч, ты загораешь вот так солнечные ванны мы вот оно жестокое обращение животных. <реклот> вот вместо вот чина просто приюте Выделено, Если отрутит, там держа нет уже в приюте а? находится 140, yeah. 140 Еще три 142. 140, 142 уже. Опись прилагается. Опись? Мы же, ну, а как а дела? Так, а че это телефон? Я, я, я думала, мы. Вы, вы сюда был. еще напишите, что вакцинация, что они были ранее проводились. Да, мы же сами ездили. Проводилась. Ну вот, клинических так, признаков болезни не выявлено. А, падежа нет. Падежа нет, нам надо конкретно. Быть, мы вам написали про жестокое да, обращение. Надо конкретно написать, что э, есть признаки жестокого обращения. Признаки, признаки свидетельствующие. Признаков жестокого обращения животных нет. Трав не было. Все, мы поехали. Все хорошо? Все, Все. пишите, э, договорчики я буду ждать. Угу. Завтра утром напишем и отправим на Девушки милые, на канале надзор 17 видео про приют. Вся а правда. Да, конечно, есть практически на всех видео. Я просто без масок не узнаю вас. Да. Нет, дело в том, что у нас много таких документов, но еще один не помешает. Да, уже, уже много раз приезжали, я сам присутствовал. И Ветнадзор, и городская служба, кто только не приезжал. Ни разу никаких... Ни разу никаких нарушений не выявлено. Не почешешь, не пройдешь. Здравствуйте Мы к вам в гости Здравствуйте. Да, Вы не хотели изначально нам позвонить Чтобы потом прийти к нам в гости Вы осознаете опасность данного мероприятия? Конечно осознаю да, собак, да. Да, А где не упокоят? Опять спину сломали? Нет, не сломали. Нет? Ну, как, как и в прошлый раз не сломали? Обстановка. обстановка замечательная Хороших людей пускает. Ну а собака. В отличном, вот только что акции оставили Какую целью интересуетесь про собак? Общественность интересуется Общественность? Конечно Вот Ветнадзор, вот городская ветеринарная Видите служба комментарии не Спрашивайте у них Хорошо А вы со своей общественностью, где люди, простите, работают техническим персоналом Как они могут рационально вообще, в каком состоянии собаки у меня оценить? Что вы головой так киваете? Я вам вопрос задал ну, Службы, вот Мц, вы СМИ, и эксперт, вы по профессии да. кто, по специальности? Журналист. Журналист. Да. Вы вот можете, вот идет у меня собака. Вы можете прокомментировать, в каком она состоянии у меня? А, давайте я сейчас поговорю с экспертами, а чуть позже с вами. Признаков? нет ну нормально возникнет. я а? не умею разговаривать ничего страшного а что говорили что они там травм нет истощение нет падежа нет ничего нет жестоко обращение нет нет а тут не считали сколько собак 142 собаки 142 собаки, 142 собаки. Да. всех кормят всех кормят просто они вдвоем может где-то не справляются ну а то что составили работу еще ходят, ну, а то, так что так составили и... акт, что тут они незаконно занимались, Мы не за составляли ничего, это не ну, наша компетенция. То есть да, проверили просто животное, мы осматривали здоровье, ничего не травм. И учет провели, что собаки есть в наличии. Хорошо, понятно. Видите, даже в отпуске люди вынуждены защищать собак. Защищать собак. Защищать именно. Пойдем. Но Все, Спасибо вам большое, до свидания. Вот, давайте вернемся. Вы журналист? Все верно. Да? Удостоверение, спроси, Максим. А вот оно удостоверение. Конечно, это у к... меня все есть. Фотографии все, нет, все а вот есть. Все есть. Клярова а, Юлия Витальевна. Абсолютно верно. верно. Давайте тогда с вами удостоверение. тоже Удостоверение номер 17. Давайте. Вас как зовут? Меня зовут Максим. Максим, очень приятно. Вы здесь в какой должности? Я? Ну, это наш приют. Вы я владелец заместитель города. руководителя. Да. Заместитель руководителя. За, за, владелец круга я заместитель руководителя. Хорошо. Да. Я сейчас послушала заключение веднадзора. а паузу, Пожалуйста. Собаки, да, у меня свой звук Собаки в надлежащем состоянии, все с ними хорошо. Да. Тогда да, на другую тему с вами поговорим. А, вынес суд постановление о том, что территорию нужно будет освобождать. Такого еще нет, такого еще вынесения не было. По крайней мере, если оно есть, у нас с этим никто не ознакомил. Ну, я разговаривала с судом, постановление есть. Видимо, тогда ликвидация организации. А ликвидация организации, да. Угу. Угу. Прекрасно. То есть, и о том, что кто-то подал на нас в суд о ликвидации организации, тоже нас никто не оповестил. О том, что Почему судом, не это я перечисляю, что чего не было. А, судом не было, было рассмотрено дело вообще в единичном составе, то есть там был только суд. Ни отца, ни ответчика, никого не было. Это называется особый порядок. Особый порядок может рассматриваться при согласовании обеих сторон. Такого не было. Мы никаких документов не подписывали. Нас никто не оповещал об этом. Далее, вот сегодня был сады как не... интересует территория. Когда я ему начал задавать прямые вопросы по его должности, гу Владимир, гу, покажите, пожалуйста, говорю, постановление, протокола, еще что-то. Я не знаю, с кем вы разговариваете, все, счастливо. И уехал. То есть я ему задаю прямой вопрос. Он уходит, а когда вот тут говорить, что он там делает со своими интимными подробностями. У нас дрочит, мне дрочит но... Это есть на видео в интернете. То есть вы, наверное, видели. Поэтому как бы он нас и не взлюбил. Когда задаешь ему прямой вопрос, Владимир, вот вы якобы были здесь на проверках, покажите хотя бы один протокол. У нас стоят камеры наружного наблюдения, также я снимал на свой личный телефон, как он сюда приезжал. То есть это была не проверка. Он просто приехал, погулял по территории и уехал. Потом оказывается, есть протокола, есть комиссия, есть решение. Нас интересует территория? Да. Мы что, сказать, знают, что нас дрочит, мы дрочит. На комиссию, когда нас вызывали... Со мной присутствовали тоже третьи лица, присутствовали на законных основаниях, ну, все имеется, положено. да, ходатайство, имеется как бы присутствие, мое разрешение, доверенность у человека, имеется на представление интересов. Комиссия просто зачитывала суть обращения и уже не давали мне не сказать ни слова, ни ходатайства заявить, ничего. Что, коллеги, штрафуем, штрафуем, как штрафуем? А давайте на 15 тысяч, а давайте. Но это тоже имеется три видео. Все эти три комиссии снимались на видео, то есть стояли э, видеозаписывающие аппаратуры, оборудование. Снималось это все на видео, фиксировалось. Потом, как оказалось, э, Владимир Садыков э, написал заявление в Минюст о ликвидации нашего НКО. Нас никто ни о чем не оповестил вообще. И Минюст уже подал заявление в суд, в городской суд. Не в арбитраж, ни то а именно в городской суд гражданский, гражданским делам. Опять же, это все странно. Почему не было ни Исаи, ни ответчика, почему суд был гражданский. Ну, вы, получается, апелляцию вслепую, да, подали? Апелляцию мы подали, да. А но ну, мы подали апелляция в Хант... была? Апелляция была подана точно, дату вам не скажу, но она была точно в сроке. В сроки мы успели все У -у -у -у. подать. Вот Пока еще тишина, пока мы ждем ответа, ответа еще нет То есть в то время, пока идет апелляция, вашу это, некоммерческую организацию общественную ликвидировали да, из... И исключили из реестра налоговой И так что как бы, мы, мы сейчас а, вроде ликвидированы, а вроде незаконно ликвидированы а, Земля у нас есть? Договорные отношения аренды с нами еще никто не расторгал. Изъятие земельного участка, процесс еще никто не То, запустил. То, что договорные отношения есть, и они еще не расторгнуты, это да, действительно так, я узнавала. А У -у -у. вот постановление о ликвидации НКО уже ну, опубликовано. Ну, оно опубликовано, я еще раз Если... говорю. Оно не вступило в законную силу. Есть апелляция, и этот суд, как бы я не знаю, наверное, все-таки... Скорее всего, мы будем подавать иск в прокуратуру, потому что суд прошел в очень странное стечение обстоятельств. Как бы не было ни са, ни ответчика. Нас ни о чем не оповестили. Когда Владимиру Садыкову. Дрочит, дрочит, надо было найти меня, чтобы передать мне повестку на комиссию, он приехал в больницу. Я проходил мид комиссию, он приехал в больницу на такси. Нас дрочит, Пошел на третьем этаже, сам оплатил, снял копию и мне вручил повестку на комиссию. То есть у него когда был интерес, да. он приехал аж туда. Когда на другую комиссию опять же он меня хотел вызвать, он сюда прислал курьера. Курьер здесь простоял два часа, так как он не мог дозвониться до меня, потому что у меня телефон лежал в бытовке. Сами понимаете, когда занимаешься собаками, с телефон уходит бесполезно, все равно не услышишь его. Я потом уже увидел, что здесь стоит какой-то автомобиль, как бы вышел человек, мне уручил повестку. То есть, когда он свои интересы преследует, да. он находит людей. Когда ему надо тихенько. Без шума, без криков, без ничего, чтобы. Как-то вот так вот, ага, так. Надо ликвидировать. Ага. Чтобы ликвидировать, надо, чтобы они шум не поднимали. А мы вот так вот быстренько. Ага, ты-ты-ты-ты-ты, вроде бы как бы т отправил, но вроде и и оповестил, а вроде бы и не оповестил. т т т т т т т т чистенький. т т т т т т ответ вам на апелляцию или еще ее т Нет, еще ответа не было. Мы ждем, ожидаем. На данный момент происходит правовая юридическая коллизия. В стадии апелляции э, некоммерческую организацию ликвидировали и исключили из реестра налоговой. Да. При, я при я этом... теперь понимаю, так как вы, ну, ли, так как организация ликвидирована, нет возможности объявлять сбор средств, нет возможности Почему? покупать животным что-то или Почему? как физлицо, физ, как будет. физическое лицо. Да. А, волонтеры сюда периодически приезжают, помогают а, как-то с кормом волон... или нет. Кто их сломал? Мы не ломали. Мы не ломали. Мы не ломали. Кто такие волонтеры? Ну, добровольцы. А, я вам могу показать видео вот эту вот Верной Верный Свет, которые себя называют волонтерами. Они вот здесь вот сфотографировали корм, который они привезли. И у меня есть на видео. Прям я оттуда иду и снимаю видео на телефон. Хотите, я вам даже сейчас покажу это. Они берут и загружают его в машину. И это неоднократно, не одно такое видео. Их несколько. То есть люди, девушки прям берут эти 15-килограммовые мешки и просто загружают свою машину и уезжают. Да. Потом в этот же день они не опубликовали пост, что они такие хорошие привезли нам корм. Хорошо. Я вашу позицию полностью поняла, вы мне доступно объяснили. Можно тогда мы погуляем, посмотрим собачек? Убирают пожалуйста, согласование видео, которое вы будете выкладывать. Пожалуйста, нам на практику. Хорошо. Хорошо так передвигайтесь аккуратно, смотрите, они иногда лежат, они лежат вроде тихо, а на расстоянии цепи могут выскочить. А где оператора удостоверения? Лежит, Отлично. А так, надо, подожди, Макс, Макс, да? Макс, подождите, подождите, народ. Юля. у да, нас он, просто, он был... понимаете, какая ситуация? А, не упокоив, приезжал и снимал тут компроматы. Все, кто не приезжает, снимает компроматы. Что Но тут все ужасно. Но компромат, если что, собаки, что вот есть собаки, они же тут не вот ну, так, так знаете, вот. Как будто... как? Так они что потом вы наговаривают свой вот текст, что вот? их никто не кормит, что они Но в ужасном состоянии. Что вот это мусор? Да, это мусорка. Это вообще-то дрова. А, а это стройный материал дрова в вот кухне. линяет после обработки, но Может не вы Да. Нет, я. Я, я, я, не, я не подойду, потому что я в приюток снимаю, но к собакам не подхожу. Ну, такая отличная мурашка, он, он воспитанный. Я, я нормальный, короткий пес. Я верю. Просто одно дело, когда э, тут правда. Есть что снимать, и есть что видно, что там собака лежит, все мертвое. Они же вполне живые, здоровые вот собаки. Смотрите, я уже снимаю. Я вас напугаю, надзор, пойдемте, я вам главное. покажу. Вы сейчас испугаетесь. Нет, сейчас. Вот, кстати, лежит, не, не, не, даже ведь на пока... Нет, а вот, вот лежит. Смотрите. Самое милое существо лежит, отдыхает. Он даже голову не поднимет, пока ты вот. не подойдешь. Да, я вот подходил Но уже к забору, снимал, вот раз, там раз, дырка сзади, в заборе. Я не к нему. Я вот подходил, он даже не среагировал. Осенняя хандра, не выходит. Айский! Не-не. Я он туда вон подходил, он даже не среагировал вообще никак. Ну сейчас у нас уже начинается лик как весть осень. Же, а мы, вряд ли только у вас, хочу вам сказать. Да. Думаю, у всех собак сейчас. Да? Что? Что? Он, он нормальный. У меня тоже фобия. Плачевный, да да ладно. Скажу, хаски, папа. Да? Вода есть. А? А? Товарищ. У нас есть пес, который вальс умеет танцевать. Ох, как здорово. Осталось еще кого-нибудь петь научить. Вот как раз хаски подлывают. У нас была девочка, подлывает. она уехала. На шею сейчас залезет Ну, конечно, Но красные собаки Я даже уже не боюсь Вот тот у нас хоть и громадный Он мега игривый Он просто это Просто многие боятся Потому что он действительно он очень большой Нет, я вам серьезно говорю цели там приехать сюда разбросать доски, снять их и показать. А вот тут разбросаны доски у нас нет. У нас, у у нас есть раз. другая организация для нас... этого. Да, да организация, которая это все делает, когда да. мы только отсюда выходим, вот они с тобой на... ломают это вот так вот, знаете, разбросают. Еще видите, свое дело делают о собаке, когда походят, как это вообще. Вы мои видео не видели да. на канале Сургутназор про приют? Про приют не видео, но некоторые... Про приют посмотрите там... 20 видео там вы что там с прошлого есть года. Как они это делают? Много. Вы посмотрите, что тут было в самом начале. Тут было... тут было болото, мусорка и куча торфа. Вас просто подставили конкретно, вам выделили участок абсолютно непригодный, как после войны. Есть земля, до свидания. Так у вас тут газ. Вам скважину надо бурить. Они привели участок в порядок. Они а им сказали, все, до свидания. Забираем участок. Спасибо за аренду. Же. И про вас. И про нас. Как, как, приятно. нас. Да. как приятно, спасибо. Вот верить нет, вы действительно... Ну хочется, кто... чтобы все-таки вышло больше собак в кадре, чем меня. Так у меня 17 видео собак это в кадре. Это все. Замечательно. Я не переживаю. А, тогда. А про вас только одно. Отлично. Я не переживаю тогда. 17 к одному. нормально же факт. Хорошо. Просто вы действительно, вы первый, кто к нам подошел вот так вот, как бы, что выслушали вторую сторону. Ну, конечно. А с чего строится журналистика? Ну, я не знаю. Спросите у ТРК Югория, как они это все делают. Ну, мы не ТРК Они вот там стоят. У Владимира Садыкова, опять же, вернемся к нему, да, его очень. Вот как, тут не упакой его и любишь. Я Садыкова так вот люблю. В 17.00 заканчивается рабочий день. В 17.55 он тут стоял журналистом и рассказывал, как все плохо. Да. Мы еще успели. До конца дня. <свят> вы, вы, вы <свят> это у вас вообще ненормированный рабочий день. Вам, чем вы больше снимете интересного, тем же вам лучше. А он понимаете, он чиновник. У него 17.00, все, он. Пиджачок свой расстегнул, И рубашечку снимал, газ чистал, да. А он тут стоит в 17.55, как чиновник рассказывает, как все плохо. У нас дрочит, мы дрочим. Но... Либо ну, общем, если у него ненормированный рабочий большое, день, да, тогда да. Вам а Было важно да, услышать тоже вашу версию. Звоните, привозите да, по Я же говорю, в 17 видео отснято, а. смотрите, там да, все рассказано абсолютно. Благодарны. Благодарю. Благодарю. А не в то это, работает или нет? Или уволился? Нет, мы волился или что он? Куда-то перешел? Спину-то залечил? Или с больной спиной поехал куда-то? Не знаете? И мы не знаем, ломал он спину или нет. Вас можно узнать, как спина. В порядке? Которому якобы спину поломали. Точно, не упокоив. Не упокоив, нет. тоже не разговаривает. Не зря ты его пустила. Он опять все перевернет на наизнанку. Ты не знаешь искусства журналистики. Да?